И как-то я стримил, и мне сказали для того, что Эмз э, видит в телефоне Поку, точнее смотрит. И я такой э, серьезно. И вот я зашел э, в игру, зашел на Эмс, и вот как бы отсюда я как бы как будто слепой ничего не увидел, но я сейчас знаю то, что там есть Поку, правда. И я сейчас его вижу, ну там очень плохо. Подписываемся на мой инстаграм, подписываемся на мою группу во ВКонтакте. Еще мне нужны ваши 100 сундуков. Прям реально. Про того, кто мне даст сундуки открыть. вот. И кто заметил то, что Эмс еще похожа на кошку? Ведь когда вот это происходит, типа... Типа... У нее глаза расширяются, когда она Вот. Это все, что я хотел сказать. Ладно. И как бы, чтобы заметить поко э, в телефоне, мне пришлось сделать скрин. И там увеличить и найти, э, где этот поко. И скрин сложно было сделать. Э, но вот смотрите на экране. И как бы я офигел. И мне кажется, то, что э, ей нравится поко. Тайна Мс. Ну, так как э, мне кажется, что там рядом Мс с Поку стоит. Но опять же, посмотрите на скрин. Вот так. Ну и давайте тайно разгаданная, но видеоролик слишком короткий. Давайте скатаю одну каточку. Погнали. Что-то тишина. Давайте подписываемся на мой инстаграм, на мою ВК-группу. мой ВК-группу. Не знаю, почему, но мне не нравится Эмс. но ну, как бы... Ой. Ой-ой! Ну, ё-моё. Я болею ещё. У меня, походу, гнойная ангина. Меня ещё убивают. Где справедливость в этом мире? Ну, она сблизи реально. Какая-то плохая. Она прямо как... Забыл, как она называется. Блин, ну как она называется? Вот. Сейчас найду и скажу. О, Пайпер. Вот она сблизи тоже фигула бьет, но издалека вообще хорошо прям. Извините. Еще мне нравится играть за Тика. Тик вообще такой прикольный. Я его хочу на 500 кубков лапнуть. И опять этот дебильный баг. Просто он сейчас показывает то, что мне меня еще загрузка игры. И вот. Но обычно меня убивают. Хорошо, что это 0 кубков. Ну почти 0 кубков. Не хочу на ней играть. Все. Короче, это последняя карточка, и заканчиваю запись. Иду заниматься монтажом. Так, так, так, так. Еще кто не видел мой вчерашний видеоролик, бегом спускаемся в описание, там будет ссылочка. Ну, е-мое. О, я слагами выигрываю! Нет, не выигрываю. Блин, я так хочу, чтобы меня убили. Так как... Интернет сейчас? Нет, не интернет, сама игра ключ но я моя. Зачем я ульту завязал? Что я творю вообще? Ну убивайте меня уже кто-нибудь. Вот Карл здесь сидит. Вот, давай. Братан, я тебе немного подомажу Вот, все. На этом мне придется закончить запись, так как... Э, о, 6 кубков дали. В общем, на этом все. Всем спасибо. Всем пока. Хоть и дайсик получился краткий, но мы разгадали тайну Мс. Кто досмотрел до конца, пишем. Пишем. Тайна Эмс Пук. Тайна Эмс Пук. Прям как на экране. Всем пока.